Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин, и тема у нас сегодня с вами следующая. Игорь Мерлин.ком представляет. Первое, что надо сделать, первое, что надо сделать, дорогие друзья, на этом я сегодня остановлюсь более подробно. Это прописать идеальную жизнь, свою идеальную жизнь. Вы спросите, ну как, это идеальная жизнь, дай мне денег побольше, и будет у меня идеальная жизнь. Нет, друзья, так не получится. Вам нужно честно себе признаться в том, что вы, скорее всего, не знаете, что такое для вас идеальная жизнь. И вы даже не понимаете, как это могло бы быть идеальная жизнь. И чтобы эту идеальную жизнь создать, это еще до всяких построений бизнеса, до всяких там просчетов что вам надо какие вам надо продукты какой вам надо э, отработать э, сектор э, какую какую нишу занять сколько вы там будете это получать это все это все пока пока для построения бизнеса это дальше это уже дорогие друзья инструменты детали но самое главное что вам надо решить это то как вы хотите жить как вы хотите жить? И как же просчитать свою идеальную жизнь? Ну, давайте я вам подскажу немножко, как это сделать, а вы дальше просчитаете сами. Надо начать с того, что у каждого есть некие базовые потребности. Базовые потребности. Ну, вот, например, если эти базовые потребности закрыты, то уже как бы жить легче. То есть не надо думать о хлебе насущном, не надо думать, где жить, с кем жить, как жить, понимаете? Значит, первое, что нужно, начать с того, прям берете листочек и прописываете. Начинаете с чего? Ну, что нам надо ежедневно? Ежедневно нам нужна, например, еда. И вот вы просчитываете, прописываете себе циферку, ну, в той валюте, в которой, в которой вы живете. Да? Если вы живете в рублевом пространстве, то это рубли. Если вы живете там в Европе, то это евро, например, да, евро. Если вы живете в Америке, это э, доллары, если в Таиланде, то баты, ну и так далее, и так далее. То есть все, все флаги в гости к нам, как говорил Петр Первый. Меня зовут Игорь Мерлин, я бизнес-консультант и наставник. Я помогаю женщинам-предпринимателям увеличивать доходы и масштабировать бизнес. Через раскрытие миссии, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Запишитесь ко мне на бесплатное интервью или на консультацию по ссылке внизу. Итак, дорогие друзья, значит, берете и прикидывайте, сколько бы примерно вы считали бы, что вот на еду вам хватало бы, чтобы вы нормально питались. Ну, например, если вы сами готовите, это одно. А если, например, у меня была богатая клиентка, она сама готовила, и когда она прописывала, она там, у нее заработок больше 10 миллионов рублей в месяц. Более 10 миллионов, ну, доходы, от 10 миллионов там и дальше. Вот, так она даже, она забыла, что она может себе нанять повара, который ей будет готовить то, что она хочет. Она говорит, что ж такое? Я, я говорю, слушай, у тебя же достаточно ресурсов, чтобы ты просто наняла повара, и он тебе готовил. Он говорит, как же я раньше об этом не, не догадалась. Вот. Например, и вы пишете, сколько вам надо в день на еду. Ну, кто-то напишет 1000 рублей, кто-то напишет 5000 рублей. Но вы примерно прикиньте, допустим, у вас семья, вы вдвоем ждете, или, или втроем, или вчетвером. Да, прикиньте, сколько вам нужно денег, на еду в среднем. Вот так, чтобы не экономить, а вот пошел в магазин, ну, конечно, может быть, не в азбуку вкуса, а в любой магазин. Я вот себе продукты нужные заказываю, это уже реклама, в онлайн-магазине «Утконос». Там мне по 100 килограмм с лишним привозят продуктов. Ну, в основном это вода, конечно, упаковки с водой. Вот, ну, чтобы из магазина не таскать на себе. Все привозят телегами, значит. Там на месяц беру воды, там еще каких-то там продуктов, которые хранятся. Ну вот, и вам надо посчитать, сколько вам надо в день. Ну, пускай это будет 3000 рублей. Если вы в одиночку живете, 3000 рублей это нормально. Чтобы вы могли себе, если вы хотите, могли себе заказать там откуда-то еду. Сейчас очень много есть модных компаний, которые, которые привозят натуральную еду натуральную еду, которые привозят еду, которую даже вегетарианскую, какую хотите, какую закажете, можете расписать на неделю. На неделю можете расписать рацион. Они вам будут каждый, каждый день или каждые два дня привозить на день. Привезли там завтрак, обед ужин. Все, привезли на день. Все, у вас есть что есть. Вот. Ну, к примеру, если вы сами любите готовить, то это другой вопрос. То есть, я почему так долго объясняю, потому что так по всем пунктам будет. Первое, еда. Вы поели. Например, 3000 в день еда. То есть, умножили на 30, в месяц надо сколько? 90 тысяч. То есть, вы считаете, что на данный момент идеальной цифрой для вас, для того, чтобы у вас была нормальная еда, является 90 тысяч рублей. В месяц то есть 90 тысяч рублей в месяц если у вас будет на еду то это будет означать что жизнь состоялась понимаете да дальше что кроме еды вам необходимо ну, надо просчитать все что необходимо например если вы арендуете квартиру то вы прибавляете сюда в месяц но ну, если у вас свой дом это одно. А если вы, вот, вот я, например, арендую, да, арендую. У меня есть две квартиры, но я арендую ту, которая мне удобна для моих целей, да, где у меня студия, тут и все дела. Вот. Ну, кстати, одну квартиру я скоро продам, потому что она мне не нужна. В бизнесе деньги больше принесут, чем эта квартира будет стоять. Так вот, значит, Смотрите. Дальше вы, ну, например, снимаете жилье. Ну, к примеру, пусть будет 50 тысяч рублей в месяц. Ну, ни много, ни мало. Итого вы в месяц прибавляете 90 тысяч рублей у вас на питание, плюс 50 тысяч у вас на еду. Итого сколько будет? 140 тысяч рублей вот эти затраты. Дальше, что вы считаете? Дальше, ну, давайте так теперь с ежедневной и с ежемесячной оплатой мы разобрались. То есть вот уже как бы у нас еда есть, крыша над головой есть. Дальше что надо делать? Дальше вы что-то одеваете на себя. И, например, эту одежду надо покупать, ну, как минимум, 4 раза в год. 4 раза в год. Например, вы считаете, что вот, ну, сейчас осень, например, осенью вы покупаете там себе куртку, две пары обуви, там шапку, там еще что-то, зонтик, может быть еще что-то. И вот вы считаете примерно, сколько это будет в деньгах. Чтобы вы купили, например, на осенний сезон, на зимний отдельно. Ну и посчитали, например, ботинки, там две пары обуви. Ну я для мужчины считаю, там допустим, 25 тысяч рублей, две пары. Там, к примеру, осенние такие брюки, там 10 тысяч. Ну посчитали, какая это у вас сумма получилась. Так как это на, на сезон, сезон у нас 3 месяца. Раз у нас сезон 3 месяца, значит, мы делим все это на 3. Получилась сумма, допустим, ну, там, там 80 тысяч рублей. Ну, пускай будет. Мы поделили это на 3 месяца. 80, ну, пусть 90 будет. Да, для ровного то поделили на 3. Получилось 30 тысяч. И добавляем еще 30 тысяч сюда же. да. В месяц либо можно посчитать сразу за год сколько одежды, сколько зимняя одежда весенняя да все в сумме сложить поделить на 12 месяцев и будет более точная цифра и посчитать например это будет еще там 15 20 тысяч рублей еще плюс к тому что у вас есть то есть 140 плюс еще 20 будет 160 тысяч то есть вы уже понимаете что для счастливой жизни чтобы вам покушать крыша над головой и одеться, надо 160 тысяч рублей зарабатывать. Некоторые скажут, что «Ой, это так много. Я говорю, для идеальной жизни надо посчитать. Обязательно, чтобы вы понимали, к чему стремиться. Дальше. Вы начинаете считать а, другие расходы. Например, какие-то расходы могут быть. Но вам раз в месяц надо куда-то, например, пойти отдохнуть. Или два раза в месяц. Да, например, два раза в месяц вы куда-то там едете за город, или там посещаете какой-нибудь там э, клуб, или еще что-то, или идете в ресторан, там два-три, ну, некоторые питаются так каждый день в ресторане, некоторые заказывают из -за ресторанов. Ну, э, вы должны выбрать э, по себе, то есть, что вы делаете, и как вы это делаете, и сколько это будет конкретно непосредственно в рублях. Во что нам это выльется? Вот вы посчитали и переходите к следующему. Например, вам надо... Вы решили, что вы будете отдыхать. Ну, пусть... Ну, давайте много не будем. Если у вас там бурная деятельность, два раза в год, например, по две недели за границей. И вы считаете, два раза в год, значит, чтобы нормально, например, съездить... Ну, куда, например, в Таиланд? Да? Сколько надо денег? Так, допустим... Ну, если вы обычным а, летите рейсом, если бизнес-классом подороже, ну, вы сами по себе посчитайте. Значит, например, там 60 тысяч рублей билет туда-обратно, 60-70. А, то есть туда-обратно билет. А, дальше, а, чтобы там две недели а, у вас было нормально, сколько надо? Ну, две недели там ну, а, по 5 тысяч в день рублей примерно. То есть, это сколько будет? Две недели это 14 на 5, 5, 10, 50, 54, да, еще 70 тысяч. То есть, 60 плюс 70, 6 7, сколько будет? 6 7, не знаете? 130 тысяч. Это 130 тысяч, чтобы вам, ну и плюс там жилье. Ну, короче, 200 тысяч, на 200 тысяч вы вдвоем спокойно две недели можете пожить. Ну, так, более-менее. Может и больше. То есть, 200 тысяч – это нормально на отдых, съездить. А если вы поедете куда-то в Европу, то примерно столько же выйдет. Там еда и так далее. Вот. Понимаете, да? 200 тысяч. То есть, а, и второй раз в год тоже 200 тысяч. Получается 400 тысяч. 400 тысяч надо разделить на 12 месяцев. 400 тысяч разделить на 12 месяцев – это сколько получается? Это получается примерно сколько? 400 на 12 ну, получается где-то 35 тысяч. 35 тысяч в месяц должно быть еще на то, чтобы вы могли путешествовать. Итого получается, я там говорил 160 плюс 30, там 35, 160 плюс 35, округляем. То есть 200 тысяч уже вам надо для того, чтобы у вас вот это было. Плюс... Там детям детский сад, обучение, плюс вам, надо же учиться, надо же покупать какие-то, например, у Мэрилина инфопродукты, да, к Мэрилину попасть не тоже на, на хороший курс, это тоже стоит прилично, да, у нас некоторые курсы стоят там 300-400 тысяч рублей, вот, есть и по 5000 рублей, но есть и по 400, вот. Вы должны понимать, что вам надо обучаться, вам надо еще что-то делать. То есть, вот возьмите и просчитайте, и у вас, если вы все это поделите, все это поделите, у вас получится в месяц определенная сумма. Определенная сумма у вас получится. И вам будет на что ориентироваться. Вы будете понимать, что вот если я хочу построить бизнес, то он должен давать хотя бы вот столько или около того понимаете о чем я потому что если ваш бизнес будет давать так же как ваша зарплата к примеру до да, 30 тысяч рублей в месяц то э, под большим вопросом строит ли такой бизнес или нет понимаете Строит ли такой бизнес если он столько же дает сколько вы на наемной работе может быть даже и не стоит или может быть вам родители дают больше денег чем у вас получится в бизнесе. Вот. Это вот главный момент, о котором я хотел сегодня сказать. О котором я хотел сегодня сказать. Понимаете! У вас какая-то получится цифра. Я помню про себя, когда я много лет назад, много лет назад посчитал, еще доллар был, ну это было. Ну, во всяком случае, больше 10 лет назад, когда я посчитал свою идеальную жизнь, у меня получилось там 4600 долларов в месяц. Я взялся за голову, я думал, боже, это такие огромные цифры, да никогда в жизни мне такую цифру не поднять, 4620 дальше, сейчас помню, долларов в месяц. Вот, и я думал, что это все конец, полный конец. Такого никогда. Но когда цифры начали получаться и в 2, и в 3, и в 5, и, и больше раз, больше у меня, знаете, я как-то уже к этим цифрам привык, у меня какие-то другие запросы, понимаете, да? То есть, для чего эта цифра нужна? Пусть она вас напугает, но вы будете примерно представлять, что называется, ради чего вы это делаете, понимаете? То есть, вот эта цифра для вас будет очень важная. Очень важная цифра, чтобы было от чего отталкиваться. Если вы возьметесь и сделаете то, о чем я сказал, у вас появится точка отсчета. И вы поймете, что только единственная к вам просьба, не нужно пугаться этих, казалось бы, огромных цифр, которые получатся. Пугаться их не надо. Просто примите, что эта цифра пройдет время, и через время вы поймете, что та цифра, которая там написана, это не так много. Поверьте, не так много. Ну, это понятно, если вы будете выполнять. И моя задача. Э, у нас будут разные темы разных прямых эфиров. Моя задача провести вас, чтобы вам не страшно было вот в этот мир доходов, э, миллионов и так далее. Вот. Понимаете, да, дорогие друзья? Вы считаете? Ну, считайте, как бы вы хотели, чтобы было вам, чтобы было нормально, чтобы вы чувствовали себя нормально. Нет, ну, конечно, не нужно писать там, что там бриллианты с утра до ночи там, э, все вот это. Напишите как вот э, по, по чесноку для себя, потому что у некоторых, у которых там на хлеб не хватает, они, как правило, прописывают про бриллианты, и в результате внимательно следите за рукой, да. Что-то у них не получается. Почему? Потому что а, нет связи. Нет связи вот того, что мечтается, и связи с землей. То есть, то, что дает нам энергию. Так. Хорошо. Ну, а, вот как-то так, дорогие друзья. Вот. Как бы вас развеселить? Развеселить. Давайте мы вот что сделаем. Давайте я, чтобы... А, вот у нас есть тут разные деньги... Вот у нас есть 500 евро. И давайте проверим на прочность эти 500 евро. 500 евро проверим на прочность. Насколько это валюта... Вот 500 евро. Ой, страшно зажигать. Ну что, зажигаем. Итак, 500 евро. Внимание. Нормально? Видите как? Сгорело только так. В руках остался только кусочек евро. Так что, друзья, подумайте, стоит ли связываться с евро. На самом деле, на самом деле, друзья, конечно, это шутка. Это шутка, это специальные купюры для сжигания, которые быстро горят. К евро это не имеет никакого отношения. Это просто. Бумажка, пропитанная там чем-то. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, развеселил я вас? Вот. Ну что, на этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока. Игорь Мерлин.